Если что-то непонятно, я и сам не все понял из того, что сейчас сказал. Выглядит, конечно же, заманчиво и интересно. Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch расскажет про самые горячие новости из мира игровой индустрии. Ну и как многие уже успели догадаться, в данном выпуске я расскажу и покажу, что же нас ждет Farming Simulator 22 и когда же игра выйдет в релиз. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому не отключайся, смотри, пожалуйста, это видео до самого конца, дальше будет очень много интересного познавательного контента. Ну а мы начинаем! Давно у нас не было новости от разработчика любимой всеми нами фермы от гигантов software и теперь это наконец случилось друзья ферма 22 уже не за горами и буквально вчера разработчики озвучили когда же все-таки стоит ожидать выход игры в релиз и что же нового будет в новой ферме но сначала давай посмотрим на новый тизер трейлер погнали Да, трейлер на самом деле получился недолгим и сразу же можно понять, что в новой версии фарминг-симулятора разработчики уже на официальных основаниях планируют ввести в геймплей сезонность и смену времен года. Конечно же, эту фишку мы могли наблюдать и раньше в 19-й ферме, но только в качестве дополнительного устанавливаемого мода. Понравится ли эта фишка игрокам? Думаю, да, потому что геймплей будет гораздо разнообразнее. С сезонами можно будет более реалистично планировать и посев, и вспашку, и уборку культур, и не зацикливаться на шаблонном однотипном стиле по типу засеял, убрал, привез и так далее. При наступлении зимы, например, можно будет взять и отправиться на леса заготовки и заняться вплотную обустройством своей фермы, пока у нас идет перерыв так называемой зимней спячки. Мне эта идея лично кажется просто обязательной и не понимаю, почему раньше ввести сезонность нельзя было. Видимо, по каким-то техническим причинам. Ну да ладно, тот факт, что это теперь будет официальной фишкой в 22 ферме уже радует. А что ты думаешь по этому поводу, зритель? Напиши в комментариях свое мнение, обязательно с тобой как-нибудь обсудим. Ну и не забывай, конечно же, досмотреть это видео до самого конца. Дальше я расскажу о самых важных новостях в новой ферме. Очевидный факт то, что в новой ферме разработчики пообещали завести новую технику, культуры, новые карты, новые бренды и так далее. Из карт пообещали предоставить совершенно две новые карты плюс обновленную карту Эрлинградта. Не слышал раньше о такой на самом деле, но интересно будет взглянуть на нее, что это за карта-то такая. На новых картах фермерам будет позволено выполнять различные виды сельскохозяйственных операций. По количеству техники разработчики обещают завести более 400 машин различной сельскохозяйственной техники и инструментов, включая новые категории машин, которые призваны разнообразить геймплей как в животноводстве, лесоводстве, лучшим образом чем это было раньше. Но обещание обещаниями, я же привык делать выводы только после того, как сам непосредственно все увижу, пощупаю, по мацию, и тогда можно будет судить наверняка, насколько же разнообразным будет геймплей, но надеюсь, что будет только к лучшему все. По визуальной же составляющей и производительности разработчики упомянули, что Farming симулятор 22 будет основан на движке собственной разработки, издателя Gigants Engine 9. И будет содержать множество улучшений Таких как более реалистичное поведение искусственного интеллекта И более богатые и насыщенные красочные миры Ну и немножко информации За счет градуированной реверберации двигателей Выбора передач и тональных вариаций В зависимости от нагрузки на вашу технику Звук двигателя станет более реалистичным Если честно, ребятки, я не знаю, где это можно посмотреть и пощупать Но вроде как разработчики предоставили пример Да, в своем новостанте в посте, который я, к сожалению, не нашел, но хотелось бы потрогать, если, ребятки, кто уже ознакомился с этим, как оно будет выглядеть, то, пожалуйста, напишите мне об этом, а, скиньте информацию, где это можно посмотреть, с удовольствием это сделаю. Также будет и поддержка DirectX 12 для Windows, многопоточная оптимизация и потоковая передача текстур, отсечение окклюзии и временное сглаживание среди других оптимизаций Даст фарминг симулятор 22-му и пульс для всех систем, заложив основу для еще более сложных а, модов. На самом деле, зритель, не судите слишком строго. Если что-то непонятно, я и сам не все понял из того, что сейчас сказал. Выглядит, конечно же, заманчиво и интересно. Самое главное, чтобы на слабых компьютерах наша с вами фирма не лагала так, что было бы желание выкинуть системник просто-напросто в форточку и плюнув еще ему в догонку. Более детально про сезоны и прочие нововведения разработчики пообещали сказать в ближайшее время, так что следим за событиями во всеми любимой ферме, друзья! На самом деле все вышесказанное могу резюмировать тем, что пока мало на самом деле какие выводы можно сделать. Но добавление сезонов уже выглядит многообещающе А раз это у нас будет реализовано официально То и реализация этого дела должна быть не на уровне какого-то там дешевого мода А действительно глобальной разработкой целой команды специалистов Осмелюсь предположить, что туда же и добавят реалистичное поведение грунта Ну прям я очень жду, ребятки, эту опцию Не хватает облику настоящей фермы Той шикарной атмосферы оффроуд и бездорожья Что дают нам те, те же самые разработчики в игре под названием Snow Runner, например. А, без этого ну, ферма ну, просто неполноценна и хочется на груженном под завязку тракторе побуксовать где-то в грязи, прям по самые уши, а потом вытаскивать его, например, другим трактором и тоже вязнуть в грязи по самые уши и так далее. Да, друзья, этого действительно не хватает, но, надеюсь, это будет реализовано в новой 22-й ферме. Ну и, как я и обещал, для самых терпеливых и наблюдательных о самом важном — Релиз фарминг симулятора 22 запланирован на осень уже этого 2021 года. Да-да. То есть ждать осталось совсем недолго Точной даты пока что не озвучена Разработчиками, но опять же Осмелюсь предположить на примере тоже же 19 фермы, что 22 ферма Выйдет где-то в конце ноября Примерно, да, то есть в конце осени Начало зимы этого года Так что зритель запасись терпением Скоро все будет Если тебе уже надоела 19 ферма Лично мне уже поднадоело И хочется какого-нибудь Нового глотка свежего воздуха В этом направлении, я же лично как ярый фанат фермер симуляторов разнообразных. Жду эту игру с нетерпением и обязательно на моем канале ты увидишь в первую очередь видосы по фарминг-симулятору, как только он выйдет в релиз. Ну а что, зритель, ты думаешь по поводу нового фарминг-симулятора 22 -го? Что нового ты бы хотел увидеть в новой ферме? Не стесняйся, пиши, пожалуйста, свои мысли тут под видео и в комментариях, и мы с тобой с удовольствием это обсудим. Ну что ж, надеюсь, информация, предоставленная мной, тебе была полезна. Если вдруг это так, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, я буду тебе очень сильно благодарен, ведь твои лайки это не пустой звук, взамен за них я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким например, как фарминг симулятор. Ну, играйте друзья, только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует, конечно же!